Как за полчаса создать автоворонку в ВК? Приветствую вас, друзья! Меня зовут Елена Туманова, я бизнес-тренер, одна из основателей нескольких обучающих курсов и в сегодняшнем уроке хочу представить вашему вниманию свой новый мини-курс «Как за полчаса создать автоворонку ВКонтакте». Сейчас в интернете огромное количество компаний проектов, которые э, предлагаются вам в широком ассортименте, но даже те сетевики, те интернет-предприниматели, кто работают даже успешно э, в своем интернет-бизнесе, зачастую не знают, как создавать воронки продаж, как автоматизировать свой бизнес, и они считают, что автоматизация убивает бизнес. Так вот создав свою онлайн школу, я вам покажу, как легко и просто можно автоматизировать любой бизнес, вообще без разницы, чем вы занимаетесь, товарный бизнес, инфопродукты, партнерские программы, либо вы продвигаете свой земной бизнес через интернет. Это абсолютно не важно, имея определенные технологии все это можно сделать. И для некоторых также кажется, что автоматизация – это очень и очень сложно. Так вот. Я специально создала свою онлайн-школу и буду вам показывать буквально на пальцах, что автоматизация это очень просто, это очень легко и она помогает освобождать огромное количество своего времени, которое можно потратить на гораздо более приятные моменты. Ну, допустим, отдыхать с семьей или поехать куда-то путешествовать. Автоматические элементы, автоматические системы, они будут на вас работать. Так вот, сегодня я презентую вам свой новый курс. Курс состоит из пяти уроков. Сейчас я вам покажу, как зайти в мою онлайн-школу, куда нужно нажать, чтобы уже приступить к обучению. После того, как вы примете решение приобрести мой видеокурс, вы попадаете вот на такую страницу, внимательно ее изучаете и нажимаете на розовую кнопку «Забрать видеокурс». Вам открывается такая страница и нажимаете кнопку «Разрешить». Подписка оформлена и через секунду вам придет письмо с вашим доступом на курс. Нажимаете на активную ссылочку, где вам будет предложено получить свой свободный доступ. Попадаете на страницу курса и здесь вам нужно внимательно все прочитать, что здесь написано и естественно изучить все уроки. Обзор курса к просмотру это обязательно. Обязательно подписаться в группу, в чаты на YouTube канал, чтобы у вас была обратная связь со мной. Также вы можете в этих чатах задавать вопросы и получать ответы в процессе обучения. Далее переходите к просмотру уроков, внимательно их изучаете. И, конечно же, я подготовила для вас еще один бонусный урок для тех, кто выполнит все уроки и предоставит мне отчет о проделанной работе. И тогда от меня вы получите бонусный урок, что же делать дальше после того, как вы создали свою автоворонку. После того, как вы изучите все уроки и все примените, вы гарантированно создадите свою воронку продаж, вы гарантированно настроите автоматизацию рассылок в своей группе ВКонтакте, и вы получите информацию, где вы можете взять трафик для того, чтобы раскручивать вашу страницу ВКонтакте. Если у вас уже есть свой бизнес и вы понимаете, что без автоматизации у вас не получится масштабировать его, то вам прямая дорога на мой курс, как за полчаса создать автоворонку ВКонтакте и настроить уже один из элементов автоматизации вашего бизнеса. И после того, как вы изучите все уроки и настроите свою первую воронку продаж и настроите автоматическую рассылку для в своей группе ВКонтакте, вы уже поймете, насколько вырос ваш бизнес, насколько вы станете более интересны для своих подписчиков. На этом все. Если вы хотите получить бесплатно данный курс «Как за полчаса создать автоворотку», нужно выполнить всего два условия. Вам необходимо сделать репост этой записи, прислать мне скриншот и подписаться на рассылку. ВКонтакте, и в ответ вы получите ссылку на свободный доступ к моему курсу «Как за полчаса создать автоворонку ВКонтакте». А теперь я желаю вам всего самого хорошего, жду на моем курсе, и до следующих встреч!